У меня был опыт в прошлом году, я присутствовала на тренинге «Успешная коммуникации», после чего мы перешли на формат именно тренинговые, а не семинары, лекции, который позволил некоммерческим организациям выстраивать свои взаимоотношения с партнерами, слышать, учиться вести переговоры. Установка проблемы и многое, что касаемо проектирования, очень сложно порой донести в семинаре только через наработку навыков. За последний год как раз-таки в Тольятти очень много молодых некоммерческих организаций, которые сделали такой хороший старт, теперь не могут остановиться, то есть они пишут везде, выигрывают везде, но есть еще те, которые не верят, что можно выиграть грант, особенно президентский грант. Мы должны делать что-то на всероссийском уровне, Поэтому разубеждать и что это реально, что вы можете получать средства на ту важную деятельность, которую вы реализуете и проводить ее более в качественном формате. Все ждут, когда я вернусь и мы будем проводить уже в, с опытом, который я здесь приобрету, тренинг в Тольятти.